Привет, друзья! Сегодня откладывайте балалайки в сторону, а в руки берите мышь, кошку или собаку. Сегодня мы с Оськой вам расскажем, как правильно, а главное быстро и удобно, с помощью программы Sibelius записать нотки для балалайки, а потом их перевести в табы и с легкостью сыграть любое произведение, даже если вы не знаете нот. Ну, поехали! С чего начнем? Вы находите любую пьеску, например, песенку «Как на тоненький лидок» я нашел вот в интернете. Для удобства, конечно же, я расположил вот в таком формате, но вы можете распечатать листочек, положить рядом. Да? А сам Сибелиус, конечно же, раскрыть лучше на весь экран. В принципе, это даже удобно, может быть, кому-то покажется. С чего начинаем? Конечно же, открываем программу Сибелиус. Нажимаем Ctrl-N. N это латинское, конечно же. Можно через файл создать новый. Вот, создать новый. да И быстрый запуск появляется. В общем, запоминайте горячие клавиши. Ctrl-N. Всегда латинский. А, что нам нужно? Ну, тут есть много вариантов, конечно же. Можно взять, для примера, гитару. Есть и колокольчики, и, тут и оркестры, и арфа. Еще, что же выбрать, да? В самом верху без категории есть три варианта основных. Натоносец с басовым, со скрипичным и пустой документ. Берем натоносы со скрипичным ключом. В правом окне выбираем портретный альбомный. Ну, в данном случае думаю, портретный лучше будет. Можно сразу изменить инструмент. Давайте сразу изменим инструменты. Набираем вот здесь вверху балалайка. Вот балалайка, прима, ноты. Как табы добавить, я вам потом покажу. Добавить партитуру, соответственно, вот этот удалить из партитуры, да, инструмент, нажимаем ОК, вот у нас была прямо, сразу появляется там 5 тактов, как такт добавить, сейчас я вам покажу, смотрим размер, 2 четверти, выбираем его здесь, 2 четверти, отлично, дальше мотаем колесиком вниз, можно выбрать и другой размер, Начать за такт, длительностью. Вот смотрите, сколько у нас тут есть за такт. И есть ли он вообще? Конечно же, он здесь есть. поскольку Две четверти. А здесь две восьмых. Значит, начать здесь ставим галочку. Начать с двух восьмых. 2 восьмые это одна четверть. Отлично. за такт у нас одна четверть. Метку метронома не ставим. Обозначение темпа поставим такое же. Не очень скоро пишем. Тональность. Си бемоль приключаем. Си бемоль у нас в ре миноре и в фа мажоре. Ну, поскольку заканчивается на фа, то, скорее всего, это фа мажор. Правильно? Дальше идем. Мажорные диезные. Мажорные бемольные тональности. Вот он, фа мажор. Выбираем. Дальше. Наименование. Как на тоненький ледок. Обработка Иорданова. Иорданского. Композитор. Можно написать обработка. Автор текста. Ну, скорее всего, это... Народные авторское право можно не ставить. Проверили еще раз фа за такт у нас есть. Создать. Все, появляется наша пьеска уже. Листочек появляется. Вот эту таймлайн можно закрыть. Цифровую клавиатуру оставим. Если зажмем Ctrl и колесиком покрутим, можно отдалить. С помощью руки вот просто в любом месте, где нет нот, можно брать мышкой и шевелить листок если вы будете это же действие делать в такте то можно будет вверх вниз перетаскивать всю строчку также точно можно делать с любыми другими элементами на э, рабочем столе кроме партии Партию только можно влево вправо двигать поскольку она привязана к натоносцу не очень скоро тоже можно поднять влево вправо чуть-чуть подкорректировать Итак, с чего начнем Такты добавляются автоматически, как только они заканчиваются. То есть вы набираете какую-то ноту, следующий такт появляется, как, если вы заполнили все. Но давайте сразу добавим тактов, чтобы потом уже над этим вопросом не задумываться. Выделяем левой клавишей мыши последний такт, нажимаем клавишу R. Я нажал и подержал немножко ее. Вот автоматически добавились. На втором нотоносце у нас появляется BAL.PR. Эти названия можно удалить с помощью клавиши DEL. Выделить и удалить. Если они вам мешают. Я обычно не оставляю. Приближаем. Поехали. Ручной способ ввода в Сибириусе. Фа, ля. Вот здесь должно быть фа и ля. Какие они у нас? Они у нас восьмые. Нажимаем на восьмушку здесь. Сразу появляется возможность ввода ноты. Фа, ля. Все, вот они. В вокальной музыке обычно... Штили не объединяют. В нашем случае, если бы мы выбрали, допустим, здесь инструмент не было лайку прямую, а тенор или сопрано, ну, конечно же, здесь это инструмент, то э, ноты бы не объединялись. Кстати, в цифровой панели можно двигаться с помощью клавиши плюс на правой клавиатуре, которая называется намлок, да? Все, то есть по кругу она все время двигается. И... Совпадают эти клавиши как раз с, видите, с видом. да. То есть это у нас троечка, это двоечка, это единица и так далее. Смотрим дальше. У нас здесь все 4 восьмые. Ручным вводом мы можем набрать это до, ля, соль, си. Дальше у нас что? Четверть. Набираем четверть, набираем ля. Это ручной ввод. С помощью него, конечно же, можно набирать и без проблем, но я этим вводом не пользуюсь, я всегда набираю с помощью клавиатуры. Как набирать с помощью клавиатуры? Как выйти из этого режима? Вот видите, тут мышка в какую бы точку ты ни поместил ее, она всегда показывает ноту. Этот режим включается с помощью клавиши N и включается с помощью клавиши N. Либо, когда он включен, выключается с помощью клавиши Escape. То же самое. И все. Вы вернулись в обычный режим. А между нотами переключаться можно с помощью обычных стрелочек, которые есть на клавиатуре. Вправо-влево это перемещение вправо-влево. А вверх-вниз это можно то есть сразу подкорректировать нотки. Сейчас я включу, кстати, звук. Если у вас нет звука в себе, Люси, это исправляется с помощью вот этой вкладки. Играть. Настройка. И выбирайте, ну, тут basic, да, допустим. вот ну про... Выбер... Выделяем здесь и проверка. Все, значит, заработало. Если у вас не будет здесь других вариантов, то, а, скорее всего, устройство на... было вот здесь, и нужно его просто активировать. Выделяете, активировать, оно появляется здесь, проверка, и все. Закрыть. Проверяем. Все, заработало. Это с помощью... С помощью стрелочек на клавиатуре влево-вправо я перемещаюсь по ноткам и в том числе по паузам. Если у вас полноручная клавиатура с вынесенными цифровыми клавишами справа на блок, да, где есть дополнительные цифры для калькулятора, и вам не подходит этот способ, если у вас маленькая клавиатура на обычном ноутбуке, например. Мы остановились вот в этом месте. Выпал, выпал беленький снежок. Сейчас э, мы находимся вот курсором в этом месте на паузе. Пауза у нас четвертная. Теперь нажимаем цифру 3 на правой клавиатуре. Сразу у нас автоматически пауза превращается в восьмую. В этом месте у нас фа или. На клавиатуре нажимаете букву F, чтобы э, ввести ноту ля, нажимаем букву А. Как вы уже догадались, ноты соответствуют названию. То есть, ля, си, до, ре, ми, фа, соль. Это А, B, C, Д, Е, Ф, Г. Или же ABCD и e, FG по-английски. Вот, кстати, обратите внимание, у нас мышка опять вернулась в режим набора. Так что, э, не забывайте этот э, режим отключать. Даже в, когда вы набираете с клавиатуры, все равно он включается. Ничего страшного в этом нет. Ну, давайте я быстро наберу, прямо сходу. Я набираю с помощью клавиатуры. Значит, выпал беленький. Вторая строчка слева, а здесь у нас первая. До, ля, соль, си, четверть. Включаем сначала на клавиатуре четверть, и потом нажимаем ля. Опять до, да, соль. Опять сначала включаем восьмую. Нажимаем соль, фа, ми, до, опять четверть, фа, две восьмых должно быть, ми, ре, опять восьмые идут, до, ре, ми, соль, четверть, фа, И опять до. Что сделать, когда у нас до не соответствует, да, в нотах здесь оно у нас до вверху, вторая октава, здесь у нас первая октава. Очень легко. Нажимаем Ctrl и клавишу вверх. Все. Это перенос на октаву. То есть вверх-вниз. Дальше восьмые идут. Соль. Соль, фа, ми, до, четверть, фа. Опять ми, ре, до, ре, ми, соль, четверть, фа. Все, на этом песенка заканчивается. Можно поставить репризу. Нажимаем Escape. Выходим из режима набора нот. Чтобы удалить лишние такты, нужно зажать Ctrl-Shift. Он становится не синим, а фиолетовым. Зажимаем клавишу Shift и идем в последний такт. Нажимаем Del. И в последнем такте, видите, у нас здесь повтор. Да, реприза. Идем в нотации. Да, тактовая черта. Конец репризы. Здесь у нас одна пауза есть. Четвертная, а, ну с ней не будем бороться сейчас, у нас не цель этого урока, а именно цель, чтобы показать, как ноты набрать, как их адаптировать под балалайку и как сделать из них табы. Как видите, у нас некоторые ноты красными оказались, что это значит, они вне диапазона. Самая низкая нота у балалайки это ми, первые октавы. Чтобы исправить эту проблему, быстро выделяем последний такт или первый такт, неважно. зажимаем shift, идем в конец. Можно еще другой способ. Двойной щелчок по строчке, но выделяется только строчка. Поэтому можно зайти в режим вот сюда, панорама. Это у нас режим, э, бесперерывно ввода нот, чтобы не крутиться по э, листкам. Тоже нажимаем двойной щелчок, у нас выделяется все. Shift колесико двигаем вправо-влево. Просто колесико это вверх-вниз. Да? Ну, вернемся обратно в страничный. Вот, итак, Shift до конца. Нажимаем что? Ctrl вверх. Все, мы подняли на октаву вверх. Это самый простой способ адаптации, если у вас какие-то звуки уходят э, ниже диапазона. В данном случае у нас, ну, немного высоковато, можно было бы пониже сделать, транспонировать, например. А, вот, поэтому можно, допустим, отменить, да? Давайте попробуем транспонировать в тональность, которая будет ну, более-менее удобна. До ниже ми на терцию. Можно сделать в ля мажор. Да? То есть фа поднимаем на терцию и получается в ля мажор. Значит, выделяем все. Ctrl-A. Выделить все. Нажимаем Shift-T. И вверх в ля мажор. Вот он, а мажор. Нажимаем ОК. Все. У нас получилось три диеза, потому что в ля мажоре три диеза. И все уже удобоваримо, ни, одного, ни одной ноты, которая вышла безопредела диапазона. Нажимаем пробел, прослушиваем. Нажимаем пробел для того, чтобы остановить воспроизведение. По поводу воспроизведения. Есть окно, ой, панель. Транспортная называется. Она отвечает за воспроизведение. Здесь можно выставить метроном ну, в пределах нескольких значений. Можно увеличить темп, перемотать в начало и в play. Видите, я поставил 140 темп, был 100. Можно включить метроном. Вот, ну она сейчас нам не сильно нужна, можно закрыть. Она э, добавляется с помощью закладки вид через панель. Вот она, транспортная панель. Отлично. Добавляем табы. Нажимаем кнопку И на клавиатуре. Добавить, ну поскольку мы недавно их добавляли, появляется у нас вот довольно быстро балалайка. Балалайка, табулатура. Двойной щелчок, появляется она. Окей, все, вот они табы. Проверяем, работают ли табы у вас сразу без проблем. Выделяем все, всю нотную строчку. И с помощью Ctrl-C, Ctrl-V вставляем. Что у нас получается? Обратите внимание. Ну Некрасивая какая-то запись получается, потому что у нас на третьей струне начинается мелодия. Мы бы хотели с открытой, поскольку ля это открытая первая струна. А здесь почему-то на пятом ладу. Здесь вот как-то странно все это выглядит. Все очень просто. Идем в главную вкладку «Инструменты». Вот здесь есть такая маленькая стрелочка, незаметная. «Редактировать инструменты». Заходим туда. Появляется вот такое окно. «Балалайка прима табулатура». «Редактировать инструмент». Ну, тут предупреждение. Да. Ага. Все здесь написано. «Редактировать тип натоносца. И обратите внимание, у нас здесь неправильные струны стоят. Почему-то в программе Сибелиус изначально вот эта нота, это не открытая струна ля на балалайке в реальности. Это как будто на октаву выше. Все просто. Меняем здесь А5 на А4. Вот она у нас А4. Соответственно, здесь не Е5 должно быть, а Е4. И здесь Е4 уже стоит. Белая вокруг нот, кстати, очень красиво отображать пускай, но так и будет. Окей. Okay. Нажимаем ОК. Okay. Закрыть. Все. Сейчас все правильно по факту, конечно же, но неправильно по сути. Еще раз выделяем. Чтобы скопировать без применения вот этого копипаст, да, Ctrl-V, Ctrl можно нажать на колесико в этом месте, где вы хотите вставить данную скопированную часть, как будто бы скопированную. Вот в этом месте нам нужно добавить. Нажимаем сюда колесиком. Все. У нас Партия автоматически добавилась так, как она должна выглядеть. То есть, если бы я играл на балалайке, я бы сыграл именно так. 0, 4, 7, 4, 2, 5, 4. Все. Сейчас оно совпадает. То есть, до этого места мы играем по первой струне, дальше, естественно, по второй. Вот как легко и просто вы можете любую... Партию, которую, допустим, я на канале еще не сделал. Ой, любую песню, да, имею в виду. Э, песенку там, что угодно. Даже MIDI. Если вы MIDI вставите в Сибирюс, вы, естественно, откроете ноты. Но, э, чтобы ноты перевести в табы, вот здесь, кстати, двойной щелчок, можно написать табы. Все. Это довольно легко сделать. Но обязательно нужно через настройку вот это у вас проверить, чтобы там было А4, Е4, Е4. Копируйте, вставляйте в табы и уже с легкостью читайте вот эти табы, которые у вас получается сыграть на балаланчике. Теперь как этот файлик, в да, эту <смех> бумагу <смех> да, перевести в э, PDF. Заходим в файл, экспорт, экспорт, PDF. Только партитуру или партитуру все партии. Ну, смотря для каких целей, Но ну, обычно партитуру. PDF, нажимаете PDF. И все. У вас ноты переводятся в PDF. Именно таким способом я и делаю вот сборники. Да, сначала ноты, а потом их собираю в сборники. Как это выглядит в PDF. Сейчас покажу. Вот как выглядит э, теперь этот файлик. Не в Сибелиусе, а именно в PDF. Да, вот здесь забыл удалить балалайку -like да? приму. Сейчас мы это исправим. И будет уже хороший новый файлик. Возвращаемся в Сибелиус. Вот видите, некрасиво. Здесь нету, а здесь есть. Удаляем лишнее и появляется больше места для нот. Еще раз файл экспорт и получается PDF. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, балалайки, пишите свои комментарии. Нотки, которые мы сегодня набирали, тоже по ссылке в описании доступны. Проходите в бесплатную папку, заходите на мой сайт, приходите в группы, добавляйтесь. Свои вопросы оставляйте тоже в комментариях или на почту или в личку. На этом пока все. До скорой встречи. Мы с Прощаемся с вами. Пока!